Кадры. Что с кадрами в стране? Вот у, у меня Скажи. большая проблема. Самый ценный ресурс, я считаю, у нас в стране, это кадры. Самый ценный. В стране безработица, а на работу не никого а вот, а, взять. А потому что люди не, не хотят работать. У меня просто 10 городов, 10 филиалов. И вот я на, это, на этом примере вижу, ну просто это какая-то беда. Это слово, ну такой какой-то совковый менталитет. Мы так делали 30 лет. Тебе сколько лет? Я вот там какой-нибудь заслуженный строитель России, а кто ты? Поэтому все твои решения, технологии, вот эта система совковых ГОСТов каких-то, хотя весь мир работает там по другим стандартам, по другим правилам, вот неприживаемость всего, мне кажется, это большая проблема. И то есть слабая, слабая трансформация. Есть, да, так, трансфер вообще не происходит. Вот есть, деле... Такое ощущение, что многие профессии замерли там в 20 веке, да? но есть. мало кто понимает, на самом деле к 30 году половина рабочих профессий исчезнут.